Для вас ну что вы да, думаете ну... Так, не надо это не исторический ну... какой праздник сегодня отмечаем сегодня отмечается день народного единства а помните был праздник 7 ноября да, это это годовщина великой октябрьской революции а почему не хотят отмечать праздник 7 ноября ну, смены идеологии как бы не хотят а, вспоминать а, то есть что у нас было в, а... государства, да, это другая идеология и так далее. А чем он был тогда был? Ну, Ком коммунизм. Что? Социализм. социализм. Ну, а сейчас? Сейчас? Сейчас как? у нас видимо демократия, я не знаю. А почему все боятся назвать капитализмом? Мы называем капитализм демократией. Капитализм это Это не государственный строй, это не я не знаю. Капитализм это форма собственности. нет, не форма собственности, это как форма как сказать? управлением, сказать, это, это, это, я думаю, это экономический термин. Социализм. Вот. Да. А и социализм экономический тогда. Да. Ну, да. соответственно, да? Почему? Да. Потому что… Почему они боятся социализма? Почему они боятся смену ведь, одного не, трое не, Я не знаю. Я… не самому интересно, как бы, но… Там частная собственность. Они боятся, что… А, потерять частную Потерять частную да, да. сосредоточили все в... в руках маленькой группы олигархов и… Да, согласен. И... А может ли быть в этой ситуации у нас как бы демократия, которую они так много говорят? Нет, демократия по объединению что, как бы, Это Масса пасть народа, народа да. да. Так что. Навряд. Если, да, если у нас а, там 90% всего богатства государства находится там в, в руках кучки человек, то это не демократия. Это, я, не, я не знаю, что это олигофия или как по-другому можно называть. Да, конечно. Есть, да, как, как, можно противосто... а? как можно противостоять системе этой? На ваш взгляд. Надо, чтобы люди были в адекватной правительстве, чтобы правительство, они, чтобы, чтобы правительство, да, оно зову народа отвечало. А когда же они потеряют, если он будет на, ну, как бы, у них свои интересы, у народа свои интересы? Вот я вижу, что правительство – это что выражать мнение народа, а не, не, а не свои интересы. А на сегодняшний момент это? Ну, к сожалению, да, это у нас не в тежеверии. Съехали выбором, я съехал. Вообще не верил, Но. не верил. Так а почему вы тогда говорите, что сейчас демократия, если честных выборов нет? Нет, потому что демократии сколько... нет, сейчас, сейчас капитализм, капитализм, капитализм, капитализм, капитализм, нет Нет демократии в стране уже давно. Нет, ну конечно, 31 статья Конституции, вы знаете о чем? О чем? Можно собираться везде. Да. А где? Ничего Веденки не надо. проводить можно. Только лимонов собираются один раз в вот, ВСП. Да, ну к сожалению, Конституцию давно никто не собирают. Да, митинг, да, митинг, демократии не, нет не мечтаю, не мечтаю, Всех думаю, на митинги бюджетников уводят с работы, если не пойду на митинг, все, да, да, с работы да, угоняют. То, то есть демократии мы не можем назвать на нынешним Нет, режим. не можем ну, совершенно, совершенно назвать, да. А возможно ли демократия при капитализме, в принципе, когда все материальные блага сосредоточены в ну, маленькой людей? Лично мое возможно... мнение я не считаю. Это возможно, но... Вряд, вряд, вряд, ли. вряд ли это возможно есть, допустим если в такой стране как США демократия или других капиталистических странах в той мере в которой она должна быть опуститься ну там, да? там как бы тоже капитализм есть но там как бы лучше все условия там как бы страна она больше на больше народ работает то и есть больше социальных благ да, да больше да. а мы как бы на, на другие страны например вот на Сирию, вот на Украину. Вот, вот, а почему это Вы не задумывались а потому что какая политика президента нет, а хорошо, политика. А вот помните, вот, ну, может быть, вы читали, там, понятно, вы не жили в Советском Союзе, но у нас было полное производство. То есть мы страна, которая... Да, обладает... производство было да, у нас, хорошо все было, да. Все э, уничтожено, распродано. Да. И мы стали сырьевой... Да, сырьевой, сырьевой да. страной, даже державой, да, мы не можем назвать сейчас. Ту, ту страну, Ладно, не все, мне пора. Сегодня, ну, вот, он начальный был такой, вместе с лысым бандитом Ленином, я считаю, который все это вот. По поводу единства, да, я считаю, что правительство и народ должны быть здесь. Я так считаю. Вот а да, что может вас объединить? А, а что меня должно разъединить? А что меня должно разъединить? А пенсионные реформы не, Ведь... не могут? Потому что не житель, я совершенно не... Я совершенно против любой революции. Я в 90-х году видела свою заворование. Я абсолютно запрещена. Абсолютно. Вот а я серьезно, потому что это Нет, я считаю, что ну, не все ну, так просто. Информагентство «Ледокум». Да, скажите, пожалуйста, вы что Это народное единство. это? Что это а, это историческое дать. А я, не я не знаю, Ну, у нас с кем объединяются? Ну, кто -то. Кто -то с кем едины. Власти, власти, да. Историческая подавка такова, что это было, что освобождение России от войскового вида Минина-Пожарского. повод, да. чтобы организовать этот праздник. Раньше мы отмечали и все субъекты. Какой праздник? Седьмой ноября. Что у нас начало? Ну, вы не знаете? День праздника, для... знаете? Нет, вы я не, не можете... День Великой Октябрьской Социалистической Революции. Седьмой ноября. Революцию слышали? Нет? Вы знаете, что за это? Вы Технологиям по Нет, ну все равно, как-то что-то за... нет, ты знаешь что-нибудь? на самом деле, не снимаем видео, мы туда снимаем, мы записываем, интересно вы не хотите... <рик> да нет, мы спрашиваем по поводу сегодняшнего праздника. Вообще вы э, чувствуете какое-то праздничное настроение в вот этот день народа? <рик> <да, она> <рик> <Но>, а вы учитесь или это как в институте или где вы учитесь Может, еще? Может, в более еще учитесь? можете? <рик> <рик> <рик> ну у вас какие, какая специальность техническая или <рик> гуманитарная? Нет, у ну, гуманитарное ну, Тем более, здорово. <рик> здорово. <рик> вы помните, что. Вы... Мы, в в Минкозе отмечали, почему сейчас до 7 ноября перестали отмечать и сделали новый праздник 4 ноября под названием День народных гостей. Какое-то есть мнение? Почему? Конкретно не да? Ага. А что за казнь был-то 7 ноября? <соцентричные> знаете, знаете. Молодежь. Молод. Молодежь. да? Молодежь. Молодцы хотя бы. Go, go, go, go. Как бы вопрос простой сегодня 4 ноября но ну, говорят праздник в связи с чем день народного единства а в связи с чем с единством народа понятно просто как объявляют о том что там 4 ноября прогнали поляков а поляки, так сказать, поляки из Кремля вышли 7 ноября Нет, вот я не слышал Ну, даже у такого Константина Оксакова в драме «Освобождение Москвы» в 1612 году Это достаточно четко прописано вот. Писал он драму на основании исторических документов О чем э, там э, приписал, что он конкретно брал Причем и выступления видных деятелей тогда Вот то есть получается так, что не скрыт ли здесь вот этот перенос, не скрыт ли он чисто по политическим вопросам все же таки? Думаю, нет никакого Может, переноса. тут революция скрыта сначала. Ну, в ну, принципе, здесь вопрос не надо. больше... Нет, я понимаю, Придум просто по его поляках, смотрите. когда пытаются забыть революцию, это первый, последний вопрос, а... все, и причина. Тут даже обсуждать нечего. По -моему, Почему на 4 ноября? Но ну, это вопрос уже надо задавать. К историкам, Владимир. да? Или да. к тем, кто... Скорее, к тем, кто во власти, кто придумал именно 4 ноября. Поляги а. тут вообще ни при чем. Поляки, Я тоже думаю, что это вопрос не политический, а скорее а. просто, ну, может быть, внутри политический, но никак не... А... Не на внешней арене, был. да, да, да. Угу. И Тем более да, не национальный оттенок. Тогда последний вопрос. Вот 7 ноября будет, так сказать, э, ну, театральное представление на площади имени Куйбышева по параду 7 ноября 41 года. Все-таки парад 7 ноября 41 года. В честь чего проводился? В честь революции? Угу. Ясно. Значит, скромно умалчивают об этом, правильно? Ну, по наверное, да. Ну, это же не секрет, это же не, ну, просто люди, да, которые, может быть, молодое поколение даже не задумывается о а чем-то. Угу. Скорее всего, так, да. Ясно. Благодарю. Добрый день. информагентство агентства «Ледаковы». Вопрос можешь задать? Да, конечно. Ну, вопрос... А можно ну, снимать? Ну, сделаем вот так. А ну, вопрос простой, собственно говоря. Сегодня 4 ноября. Говорят, что День Единства, связанный там с победой над поляками. Вот. А почему 4 ноября? Не в курсе? Нет. Могу только предположить, то, что в этот день победили поляк. Предположить можно. Вот. Значит, ситуация вот в чем. Дело в том, что поляки Кремль покинули 7 ноября. То есть это зафиксировано у того, в драме Константина Аксакова. Ну это чистая, если литературную базу брать, историческую, то что он брал историю. В драме «Освобождение Москвы в 1612 году. Вот. Не, не думаете ли вы, что здесь есть какие-то другие причины? 7 ноября. Мы кажется, не задумались, нет. Не задумались, да? То есть, хорошо, а вот 7 ноября у нас здесь на площади Куйбыша будет там, театральное представление под парад 7 ноября 1941 года. С честь чего был парад 7 ноября 1941 года? Не ответил, помню, это пойдем, ну как же. Мы сейчас, сейчас, сейчас, это буквально минута. 7 ноября 1941 года был парад в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. То есть э, такая мысль не закрадывается о том, что 4 ноября сделали для того, чтобы увести от причины парада 41 -го года, от причины вообще э, Великой Октябрьской социалистической революции. Не до того. Жизнь веселая, хорошая. Цены повышают, тарифы растут. Ну, еще пойдемте. Ясно. Благодарю.